здравствуйте приветствую вас на канале про цветок». с вами ламану Петр. сегодня мы с вами поговорим о подкормках которые на глазах преобразят вашу рассаду что-то за чудо средства и можно ли их использовать в домашних условиях Когда вы прослушаете вы поймете что это еще очень доступно очень очень легко и результат на лицо он передо мной значит что необходимо сделать я выращиваю рассаду уже не один год. Любая рассада, и помидоры, и перцы, и баклажаны, и капуста, разная рассада растет. На часть рассады выращивается, конечно, теплолюбивые культуры, начинаются э, посевы в комнате, начинаются посевы в комнате, где более благоприятные условия. Так вот я заметил, что знаешь, если рассаду подкармливать, как я уже говорил в одном из своих роликов, что после третьего листа рассада нуждается в подкормках. И первые подкормки здесь лучше вне корневые, не лить под корень, а вне корневые. Ну, преимущество таких подкормок в чем? Ну что вне корневая подкормка, во-первых, она более, более экономичная, потому что обрызки вырастения по листьям мы расходуем гораздо меньше удобрения. Это раз. Растение, тем более, уже это удобрение усваивает буквально в течение 10-30 минут. 10-30 минут, и растение эту подкормку нашу уже уловило. Ну и, значит, эту подкормку, от отличие от корневой подкормки, можно давать, значит, каждую неделю. Можно давать неделю, можно давать через 5 дней, то есть 5-7 дней, и вне корневую подкормку нашей рассаде можно давать. Но ну, результаты будут, конечно, очень-очень ну, отличительные. Значит, что мы используем для подкормок? Для подкормок, значит, для э, рассады, которая растет у нас в комнате, то есть в ограниченном объеме почвы, грунта, я советую использовать только органические удобрения. Почему органические удобрения? Потому что любое минеральное удобрение, даже такое хорошее, вот как это э, в филатной форме кристаллон, значит, любое удобрение – это соль. Это соль, и если мы даем как бы, подкормку под корень, особенно э, минеральным удобрениями, мы засаливаем почву. Концентрация почвенного раствора становится высокой, и поэтому, чем чаще мы начинаем кормить растения под корень минеральным удобрением, тем они хуже начинают развиваться. Они начинают развиваться хуже, потому что концентрация почвенного раствора повышается. Ну и сами понимаете, что из, из соли соленого раствора брать питательные вещества растения не очень хочется. Это, наоборот, приводит к отмиранию корневой системы. Что можно использовать органических удобрений? С органических удобрений очень, сейчас есть целая э, куча этих удобрений. Эко-гумус есть, э, есть здравень удобрения, даже те же оксидаты торфа. Это все органи, органические удобрения. Все эти удобрения мы можем использовать для внекорневых подкормок. На каждой упаковочке есть, конечно, концентрация, сколько этих удобрений брать. Ну, замечу, что там буквально на, так, на такую вот литровую емкость, достаточно взять столовой ложки этих удобрений. Это вполне достаточно. Вот. И даже из-за много отдельных культур. Первые подкормки вообще делают что 10, милли... 10 миллилитров на 1 литр воды. То есть очень маленькая концентрация этих удобрений. Растворяем эти удобрения и обрезгиваем наши растения. А растения растение, вот еще раз, один раз в 5-7 дней. По листьям брызгаем. Ну, когда ваши растения уже имеют 5-6 листьев, можно давать такую же подкормку, разводить в большем количестве и давать под корень. Ну, вопрос сразу возникает закономерный. Можно и совмешать эти подкормки? Конечно, можно совмещать, Потому что корневые подкормки начнут усваиваться растениями через 3-4 дня, а листовые усваиваются сразу. То есть разрыв по времени усвоение подкормок растениям будет замечательно конечно будет это можно носить что я еще советую вам добавить это обязательно для ваших растений при каждой подкормочке добавляйте препарат эпин почему это это природный биостимулятор и он будет стимулировать вашу рассаду к лучшему росту и развитию но можно задать такой вопрос. Ну вот вы там все удобрения, там и биогумусы, и оксидаты, и торфа и другие удобрения. Но нету, нету это под рукой. Но я вам посоветую такой очень простой, доступный способ. Что вы можете сделать? Берем чай, обычный чай, берем чай, завариваем как обычно. Один пакетик из на один литр воды. Ну обычно пакетики один грамм. Это достаточно. И вот самое интересное, что в эту подкормку, в этот отвар чая надо подсластить. Значит, подсластили чай, чайную эту заварку. У вас получилось с концентрацией одна столовая ложка на литр воды. Все растения сладкоежки. И растения, опять же, Заделаем такой сладкий чай, заливаем его в опрыскиватель и проходим по листьям, проходим по листьям. Вы заметите, что ваша рассада, вот вам подкормки органические и, и чайные, чайные подкормки, вот они, и вот обычная рассада, которая не имела этих подкормок, то есть Разница разительная в рассаде. Так что, видите, получить крепкую, хорошую рассаду можно за счет вне корневых подкормок, ну и позже сочетать уже корневые подкормки. Это раз. И вот что растения, кроме того, что получили подкормки, они были рассажены в отдельной емкости. И посмотрите, как они прекрасно развиваются. Поэтому этот опыт вы возьмите на вооружение. А про чай и, и сахар не смейтесь, вы просто попробуйте. Это очень эффективное средство, очень хорошо подкормить растения. Ну, конечно, увлекаться им не стоит. Сахар даем обычно ну, один, через 10 дней даем вторую подкормку, не чаще. Больше таких подкормок сахарных не надо. Почему? Потому что сахар для растений – это допинг, и если мы приучим их уже постоянно кормить сахаром, наши, наши растения потом в дальнейшем будут развиваться плохо. Потому что они к этому допингу привыкли, как люди привыкают к наркотикам, так наши растения привыкнут к сахару, и они уже без сахара не будут представлять своей жизни. Вот учтите этот нюанс. Так что кормите свою рассаду, если она будет карнастая, крепкая, она отблагодарит вас обильным и богатым урожаем. До свидания. Thank you.